Приветствую вас! Мы продолжаем наш экскурс по продуктам для здоровья от немецкой компании Электрослитики. Если вы вдруг еще не посмотрели предыдущие наши ролики, где мы уже разбирали гели-аллоеверы, чем и для чего не вам помочь. И важный продукт для насыщения нашего организма микроэлементами и минералами, пробалан. То вы можете нажать вверх на рекомендованный, пройти и посмотреть. Но перед тем как мы продолжим, с вами рассматривать следующий, это супер замечательный продукт. Предлагаю вам подписаться на наш канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и оставляем свои комментарии внизу под этим роликом. Итак, представлюсь, меня зовут Андрей Бутин, я интернет-предприниматель и являюсь партнером компании LR И сегодня здесь мы с вами поговорим и постараемся разобраться одним из самых узнаваемых и обсуждаемых продуктов среди тех, кто придерживается правильного питания и занимается спортом и старается вести здоровый образ жизни. И речь пойдет об омеги 3 Полиносиченный жирный кислот мы с вами рассмотрим их влияние на мозг человека, на кожу, на сердечно-сосудистую систему и опору двигателями аппарата. Разберем, как они могут быть полезными при онкологических заболеваниях и почему жирные кислоты очень необходимы профессиональным спортсменам и тем, кто ведет активный образ жизни. И в процессе нашего с вами разбора вы узнаете для чего специалисты рекомендуют обязательно принимать омега-3 во время беременности, детям и пожилом возрасте. И в заключение мы с вами разберем как сделать правильный выбор. Омега-3 из того огромного разнообразия среди производителей, которые представлены сегодня на наших рынках. И также в нашей данной встрече вы узнаете, какими другими э, природными препаратами необходимо сочетать Омега-3 для увеличения ее эффективности и получения максимальных результатов. И знаете что? Инвестировать в свое здоровье нужно осознанно и с пониманием дела. Еще в начале 70-х годов датский врач Йорн Дуэрберг заметил, что Герландские эскимосы редко страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что они питаются в основном жирной рыбой. Так, омега-3 были впервые вписаны в историю борьбы с сердечно-сосудистых заболеваниями. И к наиболее важным для нас а, человечка организма, омега-3, полинонастичные жирные кислоты, относятся две длинно-цепочные жирные кислоты. Это экозопентаено и докозокистояной кислоты омега-3 способствуют вязкости крови, уменьшает риск образования тромбов. Также они незначительно снижают аптерминальное давление и нормилизуют липидный состав крови. Существенно уменьшает риск развития ишемической болезни сердца. Применение омега-3 кислот позволяет снижение риска внезапной коронарной смерти. Омега-3 сокращает риск развития инфаркта миокарда и инсульта. Нехватка жирных кислот Омега-3 может привести к, э, к раннюю строению мозга. И по мнению многих врачей и специалистов, что Омега-3 кислоты – важнейшая составляющая часть данной современ... ди диеты современного человека, поскольку они позволяют сохранить в нормальном рабочем состоянии все функции мозга. В недостаточном количестве потребления омега-3 кислоты объясняется множество случаев умственного расстройства. Такие, также появление таких проблем, как депрессия, слабая память, низкий интеллект, неспособность к учебе у ребенка, неспособность к чтению, шерсть ранняя старость, болезнь организма, ранний склероз, алкоголизм, плохое зрение, раздражительность, невнимательность и так далее. Омега-3 кислоты тормозят старение кожи человека. И делают это несколькими способами. Они обладают сильным антиоксидантным свойством, который не позволяет кислороду повреждать нашу кожу. Омега-3 эффективно прекращает э, хронические воспаления и тем самым не позволяет коллагену разрушаться и замедляет тем самым старением. Также они борются эти кислоты не только с воспалением кожи, но и с внутренними органами, такими как суставами, связками и мышцами. Омега-3 кислоты тормозят ключевые механизмы старения нашей с вами кожи. Чувствительность внешним воздействием и становится примерно как у нас было это с вами в молодости. Также эти жирные кислоты защищают нашу кожу от воздействия ультрафиолета. Исследования показали, которые проводились международным институтом дерматологов, что при регулярном употреблении омега-3 жирных кислот повышает защиту кожи от солнечных ожогов. И многие страдающие такими недугами, как экзема, псориаз, отмечают, что существенно улучшили свое состояние, состояние своей кожи при длительном применении омега-3. И, и также данный продукт очень эффективно справляется с депрессией, которая заметно Оказывается на состояние кожи и в результате под действием омега 3 кислот эластичная коллагеновая основа кожи перестает избыточно разрушаться и постепенно восстанавливаться. И кожа сохраняет упругость и молодой вид. И в данный момент пока неизвестно другие вещества, которые способны так непосредственно тормозить ключевые механизмы старения кожи изнутри. И может быть именно поэтому все известные ТУП-модели применяют 6-8 капсул Омега-3 ежедневно. Врачи выделяют три основных механизма действия Омега-3 жирной кислоты, которые способствуют сохранению здоровью наших с вами костей и суставов. Первый механизм это активизация процесса образования в юном возрасте. Препятствие разрежения костной ткани в возрасте, который приводит к развитию остеопероза, это когда происходит уменьшение массы плотности кости. Также омега-3 кислоты способствуют сохранению эластичности и соединительной ткани элементов сухожилий связок, и связок капсулы и суставов, также улучшая свойства внутри суставной смазки. Второй механизм это замедление распада коллагеновых волокон суставного хряща при воспалительных процессах суставов. И третий механизм – это снижение активности воспалительной реакции в тканях сустава, то есть устранение воспаления и боли. Достаточно поступление омега-3 жирных кислот в течение жизни позволяет снизить риск развития болезни сустава на 50% и уменьшить степень повреждения сустава при воспалении. Применение препарата омега-3 жирной кислоты позволяет повысить эффективность противовоспалительные и обезболивающие препаратов, такие как рематодинный артрит, предлагает приема больших доз противовоспалительных препаратов, которые, кроме лечебных эффектов, оказывают целый ряд побочных действий, что и стимулирует постоянный интерес к поиску оперативных методов лечения. Такие симптомы ревматидного артрита, как утренняя скованность и интенсивность боли в суставах, уменьшаются. Если обычное лечение дополнит препаратом омега-3. Кроме того, эти препараты позволяют уменьшить воздействие применяемых для лечения ревматидного артрита не на стероидах, а противовоспалительных препаратов на желудок и кишечный тракт. И а лечение сросот коленного сустава с применением омега-3 позволяет значительно заметить, а в рядом случае даже становить разрушение суставного хряща и повреждение суставных концов костей. Это уменьшает боль, улучшает подвижность сустава и позволяет продлить срок его службы. Омега-3 как онкопротектор. И говоря об омега-3 жирной кислоты, то стоит упомянуть чтоб об их влияниях на онкологию. И по данным статистики различных авторитетных исследовательских институтов Европы и Америки говорят о том, что образование из омега-3 жирных кислот оказывают подавляющие эффекты предотвращением клетки человека и ученые считают, что омега-3 жирных кислот способны тормозить развитие некоторых видов рак, такие как рак простаты, рак молочной железы, рак толстой кишка. Как пример, в результате исследования и установлена обратная корреляция между потреблением рыбы уровнем полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в крови заболевания ракопростаты. В Швеции в результате более чем 30 лет э, исследований было выявлено, что те мужчины, которые вообще не ели рыбу, то в 2-3 раза чаще заболевали раком простаты По сравнению с теми, кто ел рыбу умеренно или в больших количествах и считается, что омега-3 жирные кислоты способны блокировать распространение раковых клеток и препятствовать образованию новых очагов. Также установлено, что у женщин, которые больны раком молочной железы, содержание омега-3 жирных жиров в ткани оказалось намного ниже, чем у здоровых женщин. И данная статистика показала, что у групп населения, которые регулярно употребляют большое количество рыбы, отмечен низкий уровень заболеваний Рака толстой кишечника, противораковые действия полинасыщенных жирных кислот омега-3 объясняется множеством механизмов. Например, за уменьшение продукции ряда метаболитов, архидоновой кислоты и просмолгин d 2 и тромбоксан А2, который является стимулятором опухолевого роста. Омега-3 кислоты тормозят активность некоторых ферментов, которые способствуют опухолевой трансформации. И один из главных механизмов онкомпротекторного действия, то есть защищает от опухоли, является способность защищать омега-3 жиры. Мембраны и конкурировать за ферментное системное дальнейшее метаболическое превращение. Омега-3 кислоты тормозят их э экспрессию в и антигенезов то есть образование новых кровяных сосудов и стимулирует апатоз, программирует гибель клеток против опухолевого иммунитета. И таким образом можно точно сказать, точно, что хронический дефицит полинасичных жирных кислот омега-3 в питании повышает онкологический эффект. Уже давно известно, что жиры являются неотмененной частью любой диеты, то есть, Необходимы каждому, кто стремится сбросить лишний вес. Имеет, иметь красивое, подтянутое тело, рельефную моксофрактуру. И самый полезный для нашего с вами организма является насыщенной жирные кислоты омега-3. И наиболее доступный источник ценных и естественных омега-3 кислот это омега-3 препарат. И они необходимы для того, чтобы быть в форме и сохранить свое здоровье. При регулярных и активных занятиях спортом или различных физических нагрузок на организм, омега-3 уменьшает вязкость крови и за счет чего снижается артериальное давление, также они укрепляют стенки сосудов, снижает риск инфаркта и инсульта. Омега-3 противостоит воспалению и тем самым уменьшает время восстановления организма после тренировок или восстановление после тяжелых физических нагрузок. Омега-3 кислоты увеличивают скорость реакции, ускоряет обмен веществ и в целом укрепляют наш с вами иммунитет. И при употреблении омега-3 жирной кислоты организм лучше усваивает кальций. Омега-3 помогает активно бороться с депрессией, улучшает настроение а также повышает устойчивость психиологически э, и физическим стрессам. И всего выше перечисленного сказанного э, становится понятно, почему специалисты именно рекомендуют омега-3 беременным женщин и детям. Ведь как известно, что мозг ребенка активно формируется до 2-3 лет. И в это время промежуток он увеличивается в размере в два раза. И у ребенка появляется уже усидчивость, внимательность и хорошая память. Конечно. Все это зависит от правильного питания его мозга самого рождения и даже еще в утробе матери и научитесь выбирать правильно омега-3 и давайте его обязательно с самого детства и принимайте по возможности до самой глубокой старости и таким образом вы существенно понизите вероятность возникновения каких-либо различных там заболеваний немецкая компания и Beauty производит именно такой продукт как омега-3-актив. И это омега-3-актив очень высокого качества, с высоким содержанием незаменимых жирных кислот из рыб, обитающих только в южной части Тихого океана, такие как сардина, кумбрия и тунец. И в этом продукте является бета-глюкан из ячменя и масло примулы, а также в составе нет ГМО и лактозы. Омега-3-Актив это немецкий производитель от компании LR и содержит насыщенной жирные кислоты и такие как экозапентеяновые и докозагексогеновые. Безусловно рыбы жир в капсулах немецкой компании lr является одним из лучших и если его сравнивать с продуктами от других производителей, то нужно это делать э, только среди э, самых лучших и как правило среди американцев, но ни в коем случае не сравнить его с э, дешевыми препаратами, продаваемыми в наших аптеках. Рыбь жив в капсулах от немецкого производителя компании O.F. содержит дополнительные ценные добавки к нашему с вами организму, такие как масло энотеры, изъяснение которые способствуют снижению уровня холестерина и укреплению нашего с вами иммунитета. Эти элементы обладают синтезирующим действием с омега-3. И то и делает этот препарат еще более полезным и эффективным для организмного человека. сырье из которого изготавливается данный продукт, сам препарат Омега-3 от компании ЛЭП. Он экологически чистый. И что подтверждено сертификатами организациями, такими как Друг Море. Это организация и штаб с которая находится в Италии. И совет данной организации формирован из пяти экспертов по охране окружающей среды. По рыбной продукции из Европы, США и Канады. Нормы и стандарты организации Друг Моря разрабатываются и проверяются техническим комитетом из 26 членов этого учас участников этой организации. И компания ЛР использует для производства рыбы жир не из печени рыбы, а из хребта, что гарантирует его высокое качество и чистоту и результативность этого продукта. И если подвести такой весь итог вышесказанного то омега-3 идеально подходит для поддержания нормы холестерина в крови, защита сердца от таких неприятных последствий, как инсульт, инфаркт, миокарды, астекендроз, это затвердение в артерий артерии, безостаток крови, поступающих в сердце, гипертония, предотвращает спазм сосудов, а также иные болезни сердечно-сосудистой и нервной системы а также симптомы, которые указывают на нехватку омега-3 кислот в организме, такие как проблемы с суставами, ломкость ногтей, кожные высыпания, шелушение кожи, появление перхоти, депрессия, нарушение сна, а это может привлечь к увеличению веса и частые запоры. И теперь рассмотрим пользу компонентов рыбожиров в капсулах от компании ВН. Данный продукт укрепляет иммунитет, важный для зрения, Цена для сердечно-сосудистой системы предотвращает спазм сосудов, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, способствует улучшению обмена веществ, повышает чувствительность к инсульту в борьбе с ожирением и снижением веса, влияет на работу головного мозга, дает энергию, повышает фон настроения и является сильным антиоксидантным средством, защищающим в случае рака отрицательной железы, при осложнении в период выношению ребенка, влияет на работу органов пищеварения и у вас есть конечно выбор, довериться и проверенному сертифицированному немецкому производителю или поиграть в такую себе в лотерею в аптеке. Омега-3 Актив прекрасно сочетается с остальными продуктами для здоровья от компании LR, такими как минеральный комплекс Проболан, алоэ, вирогет, витамины и другие. Обзоры и на эти другие продукты от компании LR вы можете найти на нашем канале в YouTube ЖСТВЛСТИВ и все препараты от компаниелы работают только на клеточном уровне. И тем самым помогают восстанавливать все функции организма человека и укрепить и усилить его внутренний потенциал и дать ему возможность противостоять многим различным заболеваниям. И все это подтверждено множественно научными исследованиями институтами и годами практики и опыта. Друзья! Если вам понравился это, этот разбор, предлагаю вам подписаться на наш канал, если вы вдруг еще не подписаны. Нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И оставлять свои комментарии внизу под этим роликом. Для тебя лично желаю вам крепкого здоровья, мир вашему дому и до встречи.